Замывала метель, замывала. Вихрем снегом кружила бурга. Забывая метель, танцевала. Белым снегом стихла, стихал. Забывая метель, танцевала. Белым снегом стихла, стихал. И по эту метельную Пытился обезвечен на народ Наплевать на сваримую льду Потому к нам сбежит новый год. Наплевать на сваримую льду Потому к нам сбежит новый год Разноцветные снега петлины Воспет на домах к новогоднему дню магазины цены вновь понимают для да нас к новогоднему дню магазины цены вновь понимают для да нас Да чего же народ не путевый, хоть сделай цели с камней, да чего же народ, не путевый ух, хоть сделай цены с камней, год уходящий красное. Унесется с мителью хриной Новый год вновь опять наступает И держись снова будет хриной Новый год вновь наступает И держись снова будет хреной. Снежин кружила пуга, забывая метель, тут зевала, белым снегом дружила пуга, забывая метель, тут севала, белом снегом стенила и снимал, завывая метель, там севала, снегом стенила.